прилетела новая прошивка ой глобальная 9560 с кучей изменений правок ну по основным хотелось бы пройти отдельно в целом стабильность системы работает система очень даже ничего нормально по батарее Видно отклонение в лучшую сторону. Вот. Исправлено много ошибок. Которые были в предыдущей версии MIUI 9.2.3.0. Стабильный для MI6. Конкретно в моем случае. вот, Ну и у всех остальных изменениях. Вы можете прочитать на сайте особенности нововведения, которые произошли с этим обновлением, оптимизация ядра браузера, которая произошла и которая в корне поменяла работоспособность всей системы, независимо от того, что сейчас периодические проблемы идут по работе VPN-адресов, прокси-серверов в России первое что хотелось бы отметить это то что перестал перезагружаться раньше перезагружался 3-4 раза в день из этих 3-4 раз в основном это было на галереи либо на работе приложений таких как Google YouTube либо просмотр видео медиафайлов в Flickr. Вот. А теперь это все уже исправлено, этот баг перезагрузки пропали, приложения стали работать намного лучше. Второе это работа с приложением безопасность, в которое можно попасть теперь из определенного меню безопасности, также можно попасть из настроек. Два пункта в нем были изменены и теперь приложение стало нормально работать. Также работоспособность батареи, я считаю, что все-таки увеличилась не, не намного Процентов на 10 больше осталось э, при возврате домой. То есть, когда я прихожу домой, раньше у меня было там 30-35%, сейчас в районе 40-43% процентов заряда остается. При интенсивности той же, которая была, в принципе, всегда возложена на мой телефон. Я не играю в игрушки. В основном это мультимедийные приложения, которые я использую. Поисковики, Яндекс-карты, Яндекс-метро. Такие повседневные задачи. Порадовало исправление функции ландшафтного скриншота. Раньше она работала либо вообще не работала, либо работала с косяками. Сейчас же намного лучше стала работать эта функция, как часы. Еще в начале мая, где-то числа 2 или 3, прилетело обновление для приложения музыки. И приложение музыка обновилось. В данный момент работает нормально, стабильно. То есть тут как бы разработчик сам исправил свой бак. Раньше обновление висело в трее и не обновлялось, не прилетало. Был запрет на загрузку пропало такое меню как изменение количества иконок вернее сколько их и должно быть в ряду отображения было 7 на 7 даже в некоторых темах сейчас это пропало исчезло не знаю вернет разработчик это или нет С последующими обновлениями неизвестно